Hmm. <laughs> время суток. Это 12 телеканал. Злая собака вас приветствует. зовут меня Анна Прохорова. Традиционно мы обсуждаем самые яркие информационные поводы, общественные явления. Делаем это с экспертами в своих вопросах. Мы не будем сегодня повышение курса того самого евро и доллара обсуждать, потому что, по-моему, вся страна только об этом и говорит. Мы говорим о других делах, которые ближе, как обычно, к нашему телу. Вы знаете, на этой неделе я подумала, что вот такая совершенно небольшая новость о том, что участники всего лишь группы ВКонтакте, где 140 один человек зарегистрирован, вдруг попали на прием к мэру. Причем с конкретными предложениями и даже услышали, что будет по этому поводу мэром сделано. Вот каким образом эти общественники влияют на нашу с вами жизнь, мы сегодня обсуждаем в таком большом количестве. Ну, знаете, если бы я всех общественников пригласила, это никакая студия бы не вместила. Аня Гейнц, это как раз автор той самой группы ВКонтакте «Бордюры Красноярска». Правильно, да? Егор Фролов, тоже один из самых активных участников общественной, так сказать, поле деятельности в городе Красноярске, Федерация любителей России. Автовладец. Автовладельцев, прошу прощения. И Даша Масунова, это благотворительный фонд «Тройняшки». Дарья, ну в процессе расскажите, что есть еще в вашей деятельности, что она огромная. Скажите, пожалуйста, все-таки то, что происходит... В, вот в этой самой общественной деятельности. Вот вы сами уверены, что это влияние. Ну, это не только влияние, это некая и борьба доказать, что... Ну... Как-то нам противодействовать бесполезно, потому что ну, мы в какой-то степени больны, в хорошем смысле этого слова, на всю голову, и мы запоминаем, что нам ранее обещали, начинаем добивать тем, что нам обещали, вы сделаете. Если нас не слышат, мы уже обращаемся к вам в СМИ, и, естественно, это все публикуем. Да, ну, Даша, что скажешь? да, выхода нет. Не, ну знаете, на самом деле я просто удивляюсь буддийскому такому спокойствию, значит, моего коллеги. Да. да, потому что у него, он, вот, наверное, надо нам Сани вот таким быть, то есть вот таким немножко больным на голову, то есть вот, мы слишком эмоциональны, поэтому мы быстро выдыхаемся. Я очень рада, что Аня попала, значит, на прием к мэру, но я хочу Ане сказать ей, честно говоря, они тебя используют. Потому что им нужна свежая кровь, понимаешь как? Это реально так. Десять лет назад я была на большом-большом собрании, где был Хлопонин. Было куча-куча общественников, и все говорили про бордюры. Там тут же сидела ряд инвалидов, тут же сидела рядом мамашек. После этого совещания многие поехали на колясках, смотреть прямо с коляской мы ходили. То есть вот, все, тишина, понимаете как? То есть в принципе была большая шумиха. Все это было очень хорошо, это вкусный торт, это вкусно, это интересно, и все это про это. Потому что это, понимаешь как, э, э, возможно, э, потому э, что вот эта серая масса, которая... Я ничего плохого о хлопоте не говорю. Он человек идеи, это в принципе люди, которые любят, когда их что-то интересное, вкусное есть. Вот. Но проблема в том, что вот эта серая масса, она просто как болото, она проглотит -про -про -про это. Ты говоришь про чиновников? Конечно, Давайте случайно. посмотрим Думаю. вот этот вот Думаю. небольшой, как раз э, войс, как мы называем, да, в нашем... Нашей деятельности. Как раз общение Ани с мэром. Как это было? да? И сама суть происходящего они потом все добавят. Mm -hmm. Ну а молодые мамы, выступающие за переделку сотен бордюров в Красноярске. Удалось им обратить на себя внимание. Глава Красноярска Эдхам Булатов, поддержал идею активисток и даже встретился с ними. Золотых гор не обещал, но предложил бороться со строителями и дорожниками вместе. Я напомню, новости Прима рассказывали в ноябре, как красноярские мамы создали движение «Бордюры Красноярска». Их главная цель – создать для всех пешеходов условия свободного передвижения. В своей группе ВКонтакте они собрали более 200 фотофактов, где пройти, например, с колясками становится испытанием. На встреч Тхамакбулатов в первую очередь предложил создать специальный раздел на сайте городской администрации, где красноярцы смогли бы оставлять жалобы на конкретный проблемный участок. Кроме этого, глава пообещал, ни одна из ранее собранных фотографий не останется без внимания. Работать будут по каждому факту. А пока красноярцы по-прежнему могут вступать в группу ВКонтакте «Бордюры Красноярска» и оставлять там адреса и фото проблемных пешеходных мест. Ну, на самом деле, никаких да, иллюзий я да. не испытываю еще встречи с мэром. Не первый раз общаюсь с представителями власти. Десять лет журналистики многому меня научили. Основная эта моя работа, она эм, спрятана за... За, за вот этим вот всем. Потому что мое это дело маленькое. Сижу себе спокойно, пишу заявки в департамент городского хозяйства, получают от них либо отписку, либо конкретное исполнение этой заявки. И, и некоторые э, из этих вот бордюров уже исправлены на данный момент. И, как бы и дальше буду продолжать там, где, смог, там, где смогу. да, а, И все-таки дальше не совсем. Вы зря тогда даже 10 лет назад встречались. Не скажу, что Прямо сильно лучше стало, но все-таки в каких-то местах уже мы катимся более-менее ну, в Ну, может, но проблема не в на самом самом. остается. Ну, Нет, ну, к сожалению, проблема поменялась, поменялась но не, не везде. Вот почему я опять, опять поднимаю эту опять тему? Что потому что появляются новые объекты, новые парки, там, например, вот на Белопольского, Толстого, а там опять... Поэтому, ну, тут, видимо, это вот просто вот это постоянно. Ну, встретились с мэром, встретились. Одной встречи я понимаю, что ничего не решим. Ну, будут какие-то, может быть, следующие. А дальше сидим себе спокойно они... на компьютере дома пишем. я тоже сейчас yeah. тогда, э, войду в такую дискуссию, потому что, вы смотрите, улицу Молокова мы принимали, да, ее доси... уже приняли, но до сих пор там есть недочет да, о том, часто. как выходят бордюры заниженные на проезжую часть. То есть бордюры, которые между собой по тротуару пересекаются, uh -huh. они выходят на проезжую часть. А вот я сейчас услышала, я прошу прощения, Егор, а, Что означает? Мы принимали улицу Молокова, то есть общественная организация, как, как общественная да? организация, совместно с главой города выезжали на приемку данной улицы, высказывали свои замечания. Хамшу Крич сказал, что ну, ваши замечания не такие уж и принципиальные. Да, угу. Принципиальные. Что касается бордюров, у нас такая же проблема была на высотной Татмина. Ее исправили там в течение месяца, и все стало нормально. Но сегодняшний момент я проезжал по улице Молокова, буквально, наверное, неделю-две назад ничего там не исправили. Его да, вот я тоже включила в обращение. На самом деле, за группой ВКонтакте же еще есть большое обращение к, к мэру. Почему мы, собственно, встретились? Угу. Не, не группу ВКонтакте, он посмотрел, не лазит, наверное, там, а потому что было написано обращение, и был снят сюжет да, большой на, на приме. как раз. Собрали где-то 140 примеров таких на данный момент. Но это только там, вот, где я пробегаю, фотографировала. Uh -huh. И девчонки uh -huh. со взлетки с Северного мне помогали. Если так вот еще включиться, то можно еще поснимать и стоит и 500. Но вот, к сожалению, сразу вот такой большой пачкой это не решается. Это вот сидишь, пишешь. Сейчас опытный, а да. Про, про свежую кровь я хочу сказать. А, а, почему свежую? это? Потому что я знаю эту, историю этой встречи вашей. Вначале нас пригласили на эту встречу с мэром. И звонили из администрации да, да, да. вот подняли многодетных мам то есть вот таких знаете, ветеранов то есть вот которым есть что сказать и как бы дельно это мудрые мамы которые 10 12 лет там такие тоже были но самое интересное их никого никого не было Были, они, были Ну, по крайней мере тех кого пригласили а, ну, кого вот список я потом это исключили. да я позвонил говорю ребята а нет, это мне-то мне все равно но мамы обиделись потому что они уже стали готовиться и самое обидное что когда администрация звонит идет звонок в то в тот коллектив где они не работают. То есть, вот. То есть, их там вообще... Это что там случилось? Мэр вас приглашает. Вот. Я звоню туда, говорю, ребят, ну вы что такое? Почему вы пригласили это? Почему встреча? Даже не это. Они говорят многодетные, они же проблемные, это же критично. Мы решили молодых мам собрать. У них такой... Вы знаешь, И они говорят, у них же такой, маленькая такая маленькая бордюрчики. Понимаешь? И мне это было так обидно. Понимаешь? Это реально У вас там льготы... Да, у нас там все, понимаешь? да, Нет, ну там это все решало. Понимаете? Просто зачем? Ну, потому что, Даша, здесь можно бордюр поменять, да, каким-то образом съезд изменить и подрядчику предписание за свои деньги причем должен переделать. Придется, да. Да? Причем даже федерального да, уровня. Там нет, там просто слова мэра нужно исполнить. То, что он обещал два года назад. Понимаете, как на этой же встрече. А вот как раз вы понимали, да, всегда этом, спросит, еще потом, да, вы да. как обещали, почему не сделали, а потом еще везде расскажут. это плохо. Да. Мы злопамятны А слово злопамятность к слову истеричность подходит. Поэтому Дашу мы снова для них это истеричная многодетная женщина. Ребята, зачем это вообще говорить, да? Когда мы образ другой предлагаем. Ну то есть вот это, бы они боятся нас. Ну давайте все-таки, вот сейчас мы между собой Ой, признаем в том, что у каждого из нас, ну, вот на, и ваши проблемы, да, там, у кого много детей, и наши Конечно. проблемы, они все одинаковые. Они вместе, это и здорово, бы, нам надо объединяться по пусть, этому. Пусть это, пока это... у них вызывает улыбку, я все равно надеюсь, что, как бы, ну, мы Ань, вот, вы знаешь как, сможем, отлично, что, что ты журналист, потому что у тебя mm -hmm. сейчас две власти. Общественные, это маленькая такая власть. Плюс ты журналист, ты знаешь моменты. Тебя очень любят эстетисты, У тебя <laughs> есть рычаг, <laughs> рычаг, понимаешь как? Uh -huh. Поэтому в этом плане мне стало легче, потому что со мной, значит, знали многие, кто начинал тоже общественную работу, но они сдулись. У них нет рычага вот такой. Мы знаем моменты, как ублажить наших журналистов любимых, как создать картинку, понимаешь? Я, кстати, всегда сожалею о том, что появляются у нас новые общественники, да, помните, там 200 ям у нас кто-то мерил, 500 ям мерил, но потом они начинают как-то затухать, Затухают, чувствуя да. себя, что они вот бессильно, они писали-писали, столько за обращений, столько заявлений, их уже и ГИБДД знает, и Департамент городского хозяйства знает, но ничего не выходит. Ходит. А, ну я-то считаю, надо не останавливаться да, на одном там достигнутом, надо ну, пробиваться, дальше э, все-таки заниматься э, то тем или иным вопросом. А Лучше занимался ямами. Исчез. Еще почему так происходит? Вот как бы когда, когда вот, тебе отписки от отказывают вот, те, кто умеет, должен да, это делать, это с одной стороны, это одно, да. А с другой стороны, еще, наверное, многим обидно, что от своих же вот, как бы, людей, которые тоже страдают на этих ямах, запинаются об эти бордюры, ты слышишь какой-то негативный отзыв. Да, вот мы вот когда с... разместились да. в сторонах Двой... да, в, раз... в, в, в других группах, чтобы продвигать вот эти бордюры, посыпались ты, да ты что, лень, коляску там потягать, что ли? Или да ты. А, зачем, а, я, а я им задаю вопрос, а зачем мне должно быть не лень, если весь современный мир уже придумал, как, ну, как сделать это комфортно, как с удовольствием погулять, вернуться там, с улыбкой и так далее. Не, ну на грунтовой, может помнишь, год назад или два года назад мы совместно с ГБТД с вами выезжали туда, там бордюр был 40 сантиметров, ну, попробуй такую коляску Ну поднимите. таких, слава богу, у нас не, не, не так много, да, но вот все-таки даже вот эти 5 сантиметров, да, которые человек на инвалидной коляске не преодолеет, а я все равно буду вот это вот да. тягающее да, движение делать, снимает. они все равно как бы не нужны. Но вот а просто, наверное, у людей, которые, вот, как ты говоришь, задуваются да, потом, у них вот именно тоже встречается такая негативная реакция от, от своих же, да, грубо То говоря. То есть с одной стороны скажем. ты отписки читаешь, да, да, да, да. а с другой стороны еще Тебе негативные Еще, отношения, еще тебя и понедлежит же соседа, да. же сторонники да. вроде да, тебя начинают. Давайте на я некоторое не количество рекламы прервемся и сразу, сразу вернемся в студию. Это Злая Собака, мы в студию возвращаемся, и так мы говорим сегодня о влиянии общественных организаций. От крупных, официально зарегистрированных, до самых маленьких группы ВКонтакте, которые встречаются с мэром, обсуждают какие-то проблемы наши с вами, городские. Вы знаете, в продолжении темы, так на самом деле, вот хорошо, Аня журналист, да, Даша тоже журналист, Егор помощник депутата, тоже есть какие-то возможности для того, чтобы да, там, mm -hmm. на что-то повлиять, рычаги включить давление и так далее, и так далее. Uh, есть огромное количество людей, которые чуть-чуть медленнее поднимаются. Да? Та же Надя Булсуновская, которая некоммерческая организация, но она вот mm -hmm. потихоньку, помаленьку. Сейчас уже мы знаем о проекте инклюзивности, так или иначе, но ну, практически все. Надя стала человеком года, mm -hmm. это тоже немаловажный факт. Скажите, пожалуйста, так вы сами не ощущаете, что с одной стороны вас... Ну все, кому не лень, включая чиновников и ваших соседей по площадкам, считают городскими сумасшедшими, а с другой стороны, вам не кажется, что вы та самая пятая колонна, о которой все говорят, что вот кто-то раскачивает лодку, так это не псевдолибералы делают, это делают конкретные люди из общественных организаций, которые пытаются разозлить э, власть или дать им понять, что надо что-то делать? я бы не сказала, во-первых, что каждый там нас считает сумасшедшими. Я вот, когда еще, еще одно направление Ты когда, начала когда начала пыталась, работать, пыталась смирить на 10 лет. Я не об этом, я не об этом. Я о том, что у нас есть единомышленники. Вот когда мы собирала подписи для того, чтобы установили маленькую детскую площадку на каче, да, вот не со стороны городка, а вот здесь, вот возле рынка, на речном, там не было таких людей, которые сказали, ой, да зачем? Ну я, конечно, обращалась к мамочкам, а зачем нам вот это вот? Нет, все, ой, да, да, да хорошо, вот спасибо, что вы делаете. Просто э, у нас, наверное, есть, ну нет, другого выхода не делать, да, а остальные пока не могут еще присоединиться к нам, подняться вверх. Ну, нет, нет, подождите, нет. я про то, что это действительно. Вы даже не понимаете, возможно, что да, вы участвуете да. в становлении гражданского общества да, того а вот самого. Я хочу, я, да, я наверное не закончила, что они э, вот эти вот девчонки, которые говорили мне, может быть, спасибо, может быть завтра они как бы тоже вот ш, со, соберутся что-то. Когда я вот писала это обращение, опять же мои знакомые спрашивают, ты потом выложи куда-нибудь, чтобы я посмотрела, как это делается, чтобы я в своем районе тоже им писала там потихоньку. А это вот то ну, есть, это, как это каким-то образом распространяется. Мы же да. когда да. публикуем наши обращения, ответы, как мы на эти ответы потом повторные пишем обращения, ну, на отписки. Да? Мы же как раз и подаем пример обществу, то есть как надо бороться с тем, если к тебе пришла отписка. А когда мы принимаем жалобы от каких-то посторонних людей, да, там, ну противники да, так называемые, мы в неких случаях начинаем рас растекречивать, что это возможно заказные люди, которые специально нас хотят разозлить, спровоцировать, чтобы нас потом где-то... Ну, а, то есть такие либо... случаи тоже бывают. Такие бывает. случаи бывают. И скажу, что в последнее время, когда мы производим на такие на крупные какие-то проекты там администрации, которые противоречат нашей диалоги, мы очень часто стали это замечать, но ну, очень часто включаются в радиоэфиры там, противники такие, в, в соцсетях начинают противники выступать. Мы их никогда не удаляем, мы всегда как бы, ведем с ними диалог и показываем тем, что нас тяжело спровоцировать. Мы больные на свою голову. да, да, да, знаете, да. я хочу сказать, что после 10, работ, 10 лет работы, именно это вообще на самом деле как работа общественникам, у тебя включается чип. То есть ты, я вообще считаю себя какой-то знаете, э, значит, идеологически направленной горбушей, которая все время ползет против течения на нерест. Причем я вообще не понимаю, зачем это делаю, потому что я вчера пришла в Мариинскую, значит, на плазник БКЗ и одна единственная девочка, которая в 42-м размере сапог прыгала, когда у нее 36-й, в больших сапогах, и смотрела на меня у казин. Была моя дочка, потому что я вспомнила, что вообще она две недели просила мне купить эти, э, значит, балетки. Я и не купила, потому что у меня был день матери, день этого этого. То есть Поняла, что это все, это, это, понимаете, это как устроенный чип. Мне муж говорит, давай в субботу куда-нибудь вместе, а я думаю, ну как же в субботу, ведь мы же обещали, значит собрать матери инвалидов, провести урок китайской скажи в описи. То есть можешь, то есть в принципе вас, если вас это ждет, потому что это реально, то есть ты смотришь уже по-другому вообще на жизнь. И я не понимаю, когда мне подружки, звонят и говорят, ну давай поговорим о жизни, я говорю, а, а вообще о чем они говорят? То есть вот я, я знаете, ну ты просто, в курсе, сколько, сколько ты сейчас евро? настраиваешь как раз как будто вот э, ну, зачем ты, тебе зачем нет, это нет, надо? Прямо, надо нет. Нет. Девочек, э, ну, девочка, нет, нет, нет, нет, надо сделать это девочек, ну из меня девочек, это образ только жизни такой, понимаете, то есть вы получаете вы нас сверх может над быть. обществом, это реально так? Это, это, это громкие нет, слова? я не это, готова взять это, на себя никаких да. миссий таких вот, что я буду только об этом думать и все, я для себя поняла, что как бы вот пока у меня есть возможность этому, ну, нужно показывать, чтобы это привлекать к этому внимание, а, да, а основная эта работа, она невидимая, Mm -hmm. Аня, pues это... Аня, я тебе хочу сказать mm -hmm. вот что. Я тоже начала, между прочим, с бордюров, дорогая моя. У меня была коляска с трех этими. И у меня во дворе был вообще огромный mm -hmm. бордюр. Well, я... И ещё начала я с он этими. ровный уже? <laughs> да, он ровный. Я oh, начала oh. с поликлиники, потому что, извините, я не могла доехать da -da -da -da. в поликлинику, потому что у меня не было пандусов. Вот, это начало с этого. You но видишь, но теперь у меня в организации избегается. полторы тысячи людей. Понимаешь? То есть кто? Это кристаллизация происходит. Ты кристальщик, они видят это. Просто многие не хотят на себя well, брать. хочешь сказать, что это не отпустит Конечно, нет. Если Аня, если Аню не отпустит, конечно я, я тоже этим занимаюсь уже сколько лет. Это... это процесс кристаллизации. Люди Тут вопрос хочется хотят... да, становится ли это, э, как Даша сказала, работой, да, основной работой, которой ты занимаешься, собираешь вокруг себя полторы тысячи человек. Либо ты, либо ты, либо да. ты делаешь это. По ходу, mm -hmm. сталкиваясь с какой-то проблемой. Сегодня вот у меня бордюры, да, завтра я опять э, вернусь за руль, там, ну, хотя я сейчас Парковки езжу, начнутся, И, да? и, и начну mm -hmm. долбить парковки, да. Как только люди видят, что у тебя получается, они к тебе идут, понимаешь, как? Потому это что... Это страшно. это страшно, это будет третий, это как в браке, понимаете? Кризис третьего года, седьмого, десятого, это сто процентов. Это сейчас Даша подтверждает свои слова, почему ее боится мэр. Она, что же, и муж, что боится, муж и мэр. Муж губернатор. Не я я все-таки перспектива есть, потому что ну, благотворительные организации, они ведь доказали уже, что они, они сегодня уже... Им не надо опять напоминать, кто они такие. Они уже сегодня доказали, что они могут собирать средства, Я... просто тому, э, лечить да, детей. А, и, значит, а вот у нас подтверждение вот твоих слов, такая что э, э, э, э, э, э, эволюционирует вообще весь этот процесс. То, что Даша говорит о том 10 лет назад, что было, да? Сейчас еще гражданское общество вот-вот на каком-то подходе, и экономика нам показывает, что если мы сами что-то не начнем, мы так и будем сидеть вот в, в, в этом во всем. Оптимистично Но. получается прям. То есть нас накрывают крышкой понимаешь, как? Все у нас бы давно было, у нас очень сильная резерва. Почему митинги, если <пикетов> уменьшилось? Да, понимаешь, вот то, что мы бы хотели, это митинговать, нам это не разрешается. Любая мамочка не пойдет на это. И нас вот эта крышка убивает. Так, не только крышка, понимаешь? мы сами и снизу тоже эту крышку хорошенечко разрешаем прикрыть. Вот, допустим, давайте простые, я буду все время, как бы, да, сегодня таким... Простым к, человеческим простым, языком, да. да. К, к, к, к, к, к, к, к, к двору возвращаться. Мы сами са, сами там и что, да, можем? Вот, допустим, подъезд обычный взять. Кто нас там заставляет э, тот же мусор бросать? А потом уходить. о, наша управляющая компания это ничего не убирает. Так извините, так кто его туда положил, да, например? Или там э, опять же, когда идет приемка какой-то дороги, почему в одном дворе, э, когда делают двор, делает двор управляющая компания? те же бабуськи выйдут и встанут на душу. Я что это ты тут мне там городишь? И они там вот с ними несколько раз ругают. ругались. Мы неоднократно снимали. А другие там про просто пройдут и посмотрят, там ничего не сделали. А, не соглашусь. Вот честно, не соглашусь, потому что правда, потому что... Ложка к дегте всегда бу -бу бочку этого. Потому что я говорю, вот надо было тебе прийти на наше мероприятие, куда пришла... пришли такие красивые парни, откуда они взялись вообще? Которые начали убирать, помогать их детей за шкирку, вытаскивать. Я я откуда? Я, честно говоря, была в такой депрессии перед этим, но ну, вот, потому что готовила, и тут вот такие молодцы, понимаете? Я поняла, что это здорово. Волонтеры. А, волонтеры, да, волонтеры, понимаешь? А, а этот момент, это обязательно кто-то один урод гадит в подъезде, ну, понимаешь как? А я, я вот честно говорю, я, я вот сейчас оптимист. После посмотрела на этих парней. честно не готовы. Ну, Нет, то есть а э, тут... я холю и Лилею надежду, что все сложилось, да, эволюционное состояние вот у общества самого, и количество общественников, и качество растет, общественников. Еще... А, и пресса, маленькая. собственно, готова участвовать очень даже во всем этом процессе. Чиновники так или иначе поняли, что не открестишься. Они боятся, да, да. Ну, а, это и, хорошо. И, и, и вот да. оно вроде как бы все складывается очень даже. Но вы против этого оптимизма, я так понимаю? Я считаю, что... Мало, очень мало пока процент людей, которые активно э, пыта, как-то пытаются менять город. У нас еще с, э, как раз то общество сейчас стало, которое больше поговорит в интернете, где-то в соцсетях. Но мало кто выйдет на улицу, мало кто зафиксирует, мало кто придет на какое-то собрание. Ну те же, ту же улицу Молокова, когда ремонтировали, да, там говорили о том, что ну, давайте вместе ездить на их штабные э, совещания. Вот жители, вы же здесь живете, вы же будете ездить по этой дороге. Давайте вместе будем приходить. Да, мы придем, никто не пришел. И плюс И еще, еще очень невысокая получается. грамотность, как общаться. То есть это же надо ведь постичь всю эту вот культуру. А мне а надо куда? больше говорить об своих победах. Ребята, ну, не быть, да. стыдиться. Понимаете, это очень важно. И пусть телевидение нас показывает. Вот, я сейчас это хотела важно, как, как да. раз у каждого из вас спросить. Ну вот назовите мне, пожалуйста, три общественные организации, самые влиятельные в нашем городе, на ваш взгляд. Даш. У нас не так много времени, но хотя бы по поводу конкретных дел, которые ну вот случились. вот автомобилисты, да. да Добро 24, наверное, это как раз от считаемых общественников. Ну конечно, наверное, да. да. да. Э -э Один организация «Право на счастье». «Право на счастье», ну, да, да, да, да, согласна. Да. Еще. Ром Народный Казаков. контроль ЖКХ. Народный да. контроль ЖКХ, ну, да. да. Самый влиятельный, я считаю, внезапно появившийся и очень за собой много людей повече. Кто Кто еще? А вот мало получается. Хорошо, Хорошо. по делам. Вот конкретное, mm -hmm. самое э, вашего фонда, на У меня взгляд, большое, это когда Хлопонин пришел просто вот тоже, типа вот для картинки поздравить с, этим, с Днем Матери, вот, и я ему сразу просто, вот я готовилась, и я ему сразу предложила законопроект помощи э, семьи многодетных, то есть вот. И после этой встречи, значит, в 2007 году э, мамы, которые родили значит, э, одновременно двоих, троих и четырех детей, 35 тысяч получали, то есть вот, на каждого это было прецедент в России. То есть, вот я считаю, это победой после, после этого. Потом, конечно, мы еще не, до этого еще несколько встречались, но он меня услышал, и это вылилось почему-то быстро. То есть, заработала. Все заработало, и мама получает такие деньги. Первые мы в России, потом уже Москва, Тюмень, пошли Кемерово. То есть, вот. А у, у вас, Игорь? Ну, у нас, наверное, еще и мало кто озвучивает. В Красноярск все-таки войдет серобетон. Которые мы ранее, войдя в комиссию по безопасности дорожного движения, мы там массу предложений, предложили использование слоресила и серобетон для того, чтобы у нас все-таки асфальт служил дольше контроль, установить видеорегистраторы, причем на автобусы мы предлагали установить регистраторы в первую очередь. Сейчас Москва у себя установила, у нас в администрации заговорили, о чем давайте его сделаем. Угу. Ну и таких вот предложений, которые постепенно начинают просыпаться, ну, в районе 20, и сейчас мы их собираемся там, ну, то через депутатов, то сами проталкиваем и, ну, смотрим, что они начинают проявлять Ну, я знаю, ваши проекты, парковки прочее, прочее, да? Вот да, эти вот... и автоэвакуаторы, автоэвакуаторы муниципальные да? и, э, и именно создать, как должны работать эвакуаторы, э, то есть э, сделать им регламент, чтобы действия их были регламентированы, и создать муниципальные штрафплощадки, чтобы это не были частники и не находились они там за городом, а если автомобиль эвакуировали, то его, к примеру, в центре, то в центр привезли и поставили, mm -hmm. вот, то есть, ну, очень много у нас такой работы постоянно происходит, У меня просто в голове бывает. Вот автомобилисты а. у нас сегодня уже сила, между прочим. Вот хотелось бы, чтобы пешеходы тоже стали силой. Но автомобилистов вот у нас, обратите внимание, да, их вот почему-то больше боятся, или они злее, или это мужики, потому что, или что-нибудь, больше, больше, да, да их да, больше, и, и они, наверное, Вот да. я все время думаю, почему, вот, допустим, вот у нас все время говорят, там, а, вот не дай бог, там, ущемить автомобилистов, там, заставить это далеко парковаться, и они, чтобы там пошли куда-то, они так сильно этого не хотят. А почему они не хотят? Потому что... Когда становишься пешеходом, на, вот проблемы, которые касаются пешеходов, они не просто злят там или там время, да, у тебя забирают, они еще достоинства унижают, да. Вот приехал ты с мойки, проехал по городу грязным, особенно весной, вышел, и ты все равно заморался, потому что город грязный. Дальше пошел там какая-то лужа, потом ты запнулся, бордюр несчастный, еще там что-то. И вот это вот вообще все это очень не нравится. Почему так они отстаивают а вот, свои права? Процентов от, э, да, а, а пешеходы, 70... видимо, вот, вот они настолько вот это, может, унижены? Вот, да, когда да. затюканы, мы, затюканы, вот, заметили, вот Может, помните, что глава хотят. города говорил о том, что мы прислушаемся? к большинству, да, и подумаем, делать все-таки в Красноярске платными парковками или нет. И он, кстати, ну, можно сказать, заранее предугадал результат, потому что пешеходов все-таки 70%. Ну, может, не знаю, влияли ли они на решение, но вот, вот и, и вот хочется тоже, чтобы вот эти 70% стали какой-то силой. Вот Илья Сураев, да, у нас все время говорит, как же меня бесит эти П-образные переходы. А да, правда, вот мы решили, да, проблему автомобилистов. На самом деле, допустим, там, вот, где рынок, Я там быстрее съезжают, съезжают, да, съезжают, да машины, хорошо, да, удобно, быстрее, меньше стоишь. Но, блин, ну бабулька почему должна идти там на 200-300 вот, ну, метров да. больше? Там... И тут вот эти вот столкновения интересов, да, постоянные, но пока пешеходы... Там вот... и безопасность пешехода тоже. Ну, хорошо. ну, это все. Вот не вот... вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Ну ладно, да. Это, это вот почему-то, почему, к чему, да, вот э, Аня журналист еще знает, как общаться. Вот, да, вот, да, вот. Да, вот, да, да, вот. Да, да, Кто-нибудь сейчас увидит это по телевизору из чиновника среднего звена, из чиновника там чуть выше, из руководителей города, да. Ну естественно они скажут: Боже мой! Опять, это... нет, опять они же опять меня, ему хочу, сейчас вот что-нибудь придумают, опять придут, опять начнут стучаться, звонить, подсовывать под дверь свои там какие-то пети. Законопроекты, что-то еще. Мы это и, и, и тем не менее, -го года, на самом деле, мне чисто по-человечески хочется, чтобы вас было больше, потому что да, вас, да. нам, журналистам, показывать приятней. Это не отговорки чьи-то, и это не какие-то отписки, которые звучат в эфире. Этого тоже очень много. Это настоящий, живой материал для людей и про людей. Вот такая у нас сегодня злая собака получилась. Увидимся на следующей неделе. Мы только обсуждали. Выводы делать вам. WHAA <laughs>